Привет, аудитория! 16 апреля в воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Night, очередная убойная ночь UFC и на очереди у нас бой основного карта турнира в полутяжелой весовой категории между Тонером Бостоном и Ионом Куцелабой. Ребята, подписывайтесь на канал, делаю для вас адекватную аналитику, подбираю интересные коэффициенты, трачу на это свое время. К вам одна, нет, две просьбы. Подписаться на канал и поставить свою оценку обзору. Ион Куцлаба, 29-летний боец из Молдавии, провел он в профессионалах 27 боев, из которых в 16 содержал победы. В одном была зафиксировано ничья, и один бой окончен без результата. Является он ярким, харизматичным бойцом-универсалом, который хорошо дружит с борьбой, а также обладает неплохой стойкой, где может вырубать своих оппонентов, так как есть у него все-таки нокаутирующая мощь в кулаках. Обладает он неплохим кардио, которое не всегда хорошо умеет все-таки распределять на всю дистанцию боя. Его нам можно отнести к финишерам. В бою, по возможности, все-таки он идет за досрочным завершением поединка. Ну а также Молдуванин довольно-таки нестабильный боец, есть пробелы с навыками в партере и, конечно же, с дисциплиной. На данный момент является он крепким середняком дивизиона, не получается у него вести бои с топовой позиции, но середняков переваривать он в принципе способен. На данном этапе карьера идет на серии из трех поражений подряд, притом досрочно. Два проигрыша с сабмишенами Райану Спену и Джонни Уокеру, где Куцлаба был сильнее в борьбе, но ошибки в партере привели к досадным поражениям. Ну и техническим нокаутом от Кеннеди Зачеку, где он также неплохо смотрелся в стойке, но его читаемые попытки перевода привели к натыканию на колени от Кеннеди к техническому нокауту, что очень обидно. Его соперник Тонер Бойсер, 31-летний боец из Канады. В профессионалах он провел 30 боев, в 20 из которых одержал победы, и в одном была зафиксирована ничья. Базой Бойсера является карате, поэтому свои бои предпочитает проводить стойки, где он имеет неплохо, умеет он неплохо двигаться, комбинировать удары руками и ногами, а также Умеет он неплохо распределять свою кардио на весь бой. Его однозначно хватает на 3 раунда. Ну, я думаю, что и на 5-раундовый бой его бы тоже хватило. Есть нокаутирующая мощь кулака боссера но в принципе в полутяжелой и тяжелой весовых категориях все бьют плюс-минус тяжело. Боссер это односторонне развитый боец. Если против него выступает мастеровитый боец и греппер, то у Тонера возникают проблемы с такими соперниками в этих боях. Тоже Лир Латифи, Радлигин Ссеммента, те бойцы, которым канадец проиграл именно из-за слабых навыков в борьбе. И Патри также. Ну, есть... Проблемы у с техничными ударниками, высококлассными, что показали выступления против того же Серила Лагана и Андрея Орловского. Но ну, все-таки Андрей Орловский хоть уже пенсионер, но, тем не менее, ударка у него на высоком уровне. С бойцами среднего уровня Торнер не испытывает особых проблем и вполне может закончить их даже досрочно нокаутом или техническим нокаутом. В UFC на данном этапе карьера чередует победы с поражениями и общий счет 4-4. 4 победы, 4 поражения. В этом противостоянии в антропрометрии небольшое преимущество будет на стороне канадца. Размах рук больше на два сантиметра, рост выше на 3 сантиметра, размах ног больше на 5 сантиметров. стоке преимущество будет все-таки на стороне Боссера за счет более крепкого подбородка. на не раз уже потрясали и роняли в боях, а у канадца есть шансы повторить это снова Боссер. Все-таки тяжеловес, который спустился в полутяжелый дивизион, поэтому он будет помощнее Куцелабы. И он может пробовать переводить тонера, но у Канадса есть неплохая защита от тейкдаунов и думаю, что э, Куцелаба будет тратить на это силы. Вполне вероятно, что Молдаванин сможет перевести бой все-таки на конвас, но забороть и удержать сильного соперника будет, как я уже говорил, довольно-таки энергозатратно и сложно. А учитывая те ошибки, которые постоянно допускают и он в партере, в принципе, для Куцелаба довольно-таки опасно. В трех крайних боях именно ошибки в партере привели к досрочным поражениям Молдаванина. В ситуации... Ситуация эта очень напоминает а, того же Коди Гарбрунда, который также проигрывал три раза подряд, пытаясь что-то доказать, начинал бездумно рубиться и улетал в нокаут от боковых ударов. А, только у Куцлабы всему виноваты ненужные попытки бороться, когда дело неплохо, неплохо продвигается в стойке, как будто он хочет показать, что предыдущие ошибки в партере случайны. Ну, в крайнем бою Куцелабы с а, Зачаку не конкретная ошибка в партии повлияла на исход боя, а очевидные проходы в ноги. но опять же лишняя борьба. Ну, ко всему сказанному, можно добавить, что с каждым раундом шансы тонера будут увеличиваться. Куцелаба после экватора бой начинает замедляться, опускать руки, предоставляя сопернику возможности в ударке. Ну, на бойцов дают примерно равные коэффициенты. Но если выбирать победителя, то я бы предпочел здесь Тонера. За его победу дают коэффициент сотых. Я думаю, канадец вполне может забрать бой досрочно нокаутом. И на это будут давать хороший коэффициент. Думаю, больше это точно, за что вполне можно и, и рискнуть, и притопить за бойсера. Ну, а в общем, коэффициент 2.05 довольно-таки неплохой, чтобы просто поставить на победу бойсера. Также вряд ли Кутилаба сможет удосочить бойсера. Общую досрочку здесь, на мой взгляд, рассматривать не имеет смысла. Также можно присмотреться к варианту тотал больше полтора. Ну, это же мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео снизу. А там я выкладываю обычно за день, за два варианта. Сталк на другие бои, на этот бой Вот, подписывайтесь Ставьте лайки, до следующего Видео, пока